Привет всем, друзья. Сегодня я на рыбалке с фидером на реке Кубань. Приехал погонять что-нибудь. Сейчас температура воздуха машина показала плюс 3. Днем обещали до плюс 16. Солнышко. С завтрашнего дня перемена погоды на дождь. Утром выезжал, смотрел, барометр показывал минус 5 единиц ртутного столба. Так что приехал половить рыбку. В этом месте в планах у меня густера и может быть чуть-чуть рыбца. Так что погнали, друзья. Ребят, начну с прикормки. Взял на пробу прикормка премиум. Вот такую. Премиум Дунаев с рыбец Вимба. Желтенькая прикормка, ни разу не пользовался Одну пазичку взял, попробовать, хоть посмотрите, чем она пахнет. Пахнет какой-то желатинкой. Желтая прикормочка. Вот такой вот, очень-очень мелкий помол. такой что Не могу понять, ну что-то интересное. Как будто и сыр есть, как будто сыр есть и еще что-то. Но угадать точно не могу. Такой слегка кисловатый запах. Желтая. И сюда пачку черного леща. Запилить. Но в этом месте песок с глиной но темного. И вот такое смешаю. Интересно, запах ванильно какой-то кисловатый получается. Чернолещен ванильно хлебный чуть-чуть. И вот этот. Надеюсь, что его поймаю. В этом месте в основном густера на данный момент, насколько мне известно, сколько ребята ловят, нет, нет рыбец попадает вот Он хороший. Вот я с расчетом на эту рыбу буду пробовать делать состав. То есть мне нужна тяжелая донная прикормка. Буду утяжелять, чтобы меньше полила, а больше лежала. Желтенькая, звала рыбку. И сюда же добавлю свою кашу, но сделал только крупу, без гороха. Здесь, скажем так, течение сильное, но не такое, как в том месте, где я обычно ловлю, плюс дно глина песчаная, с рытвинами. И с него не так сильно сдувает. Глубина в районе 6 половиной -6 метров. Плюс нету леща. И поэтому сильно крупная фракция мне не нужна. А вот вот такая красивая крупа то, что надо. И сильно в большом количестве. Каждое зернышко отдельно. Так что рыбе есть что выбирать, что придерживаться на точке. Все пока прикормка настаивается, занимаюсь удочкой точка воли. буду Хай Про фидер 12 футов 80 грамм удилище фирмы замокс вот. кормушка где-то буду использовать 50 60 грамм посмотрю по обстоятельствам подойдет акватория для меня новая поэтому сначала изучаю место Примерно понимаю, что вот тут есть свал, довольно крутой, до русла, где-то недалеко. Потом русло. Примерно понимаю, ну где что, надо найти и понять. Плюс на свале, говорят, очень много зацепов, поэтому сначала изучаю. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 23, 23, 23. Значит, Маркерный груз весом 45 грамм, упал на счет 33. Чуть, чуть ближе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 12, 13, 14, 25, 25, 26. Вот. Чуть ближе 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 14, 25, 6, 27, 6. Еще дальше 36. То есть вот. Примерно понял. Сейчас еще раз дальше еще закину примерно понял где свал свал довольно крутой получается 8 ага значит сейчас скинул на середину и уже пошел подъем то есть непосредственно основное русло под этим берегом Ижимное Так Сейчас протаскиванием Буду искать э, Свал То есть Промером глубины Я понял Что начало свала Недалеко от меня Под этим стороной С середины начался уже подъем вверх Поэтому далеко бросать не надо и Просто сейчас ищу свал для начала Смотрите, ситуация. Резкого свала никакого нет. Сразу идет с берега спуск до русла. чпок, И потом пошел подъем. То есть, получается, под этим берегом корыто. Ставлю кормушку, которая буду работать. И уже ей ищу точку вовли. То есть, примерно акваторию понял. Вот такая стандартная шестиклеточная. 60 грамм. Начну с нее сейчас если все будет нормально стоять то то она мне подойдет глубина приличная я сюда пробовал выезжать с удочкой но глубина 6,5 метра на 6 метровку мне было некомфортно поэтому не получилось так как здесь просто корыто, плавный спуск, плавный подъем, то выбирать, где именно точно ловить особого принципа нету. Я выбрал так, чтобы у меня стояла кормушка. Я кинул под одним углом на дистанцию, чтобы меня устраивало. Кормушка начала прыгать. Я сместился буквально на пару метров, кинул правее, кормушка стоит. Проверяю. Вот беру одну отметку, кидаю на нее. Кормушка прыгает. Беру следующую отметку по деревьям. То есть все очень просто. На нее. стоит все точка выбрана все элементарное просто с точкой определился прикормка готова начинаю за корм сейчас положу 4-5 кормушечек и потом начну пробовать в темпе чтобы быстрее раскрутить точку вот такая прикормка получилась под цвет песка Поэтому есть шанс, что неплохо сработает. Запах изумительный. Не могу определить, что, но пахнет классно. Первая закормочная. Пошла, друзья. Глубина 6-6,5 метров. Ну что, закормился. Цепляю поводок и в бой. С чего начну? Вот в поставлю. Монтаж у меня с Федоргамом. На Федоргаме завязан узелок. крепится удавочкой, просто накидывается и подтягивается кузелку. Все, готово. Так, ну, по традиции с одного красного опарыша какой-то опарыш никакой. Думаю, мелкая густерка уже на точке, а может и мелкие рыбечки, если он тут есть. Первый пошел, друзья. Бубинцы извинять часто, надеюсь, и у меня поклевки долго ждать не придется. Что-то есть, походу перехватило уже. Или такие слабые поклевки что не пойму вроде рыбка есть но поклевки пледю и такая хорошая рыбка друзья хорошая хорошая давит шикарно кто это там такой хорошая густера Отличная. шикарная Видите, спинка спинка толщиной отличная густера так пока началось все нормально посмотрим что будет дальше но если друзья придет рыбец это будет сказка Здесь рыбца ловят, но ночью и на метелика. Насчет 5 была уже поклевка. Ну, слабенькая что-то маленькая. Маленькая густерка. Если есть рыбка. Что-то тяжеленькое вроде бы. Или кажется. Густерка там собралась валом. Реально много. Что такое? Бойки, бойки, бойки. Густерка. Бойкая 30 сантиметрового поводок в заглот идет так, Кукурузку. попробую. Ни одного заброса без поклевки и без рыбы не было. Фокус-мокус. Оп-оп-оп-оп-оп, что то хорошенькое, ребята. Не ошибаюсь, что-то увесистое. Ох, как бьется, нифига себе. Ого, ого-ого. Вот это кайф. А я без пацака даже. Ого, так. Вал зашел, за что-то зацепился, а -а -а. завело куда-то. Тут зацепов говорят очень много. Что обрыв, что-то хорошее было, завел что-то хорошее было. Завело во что-то. Это было класс. Это очень хорошее было, друзья. Ого. Надеюсь повторится. Тут говорят, как раз дед спуск, спуск. На непосредственно на спуском куча всякого говна, ветки. И вот за него, говорят, бывают часто обрывы. Поклевка была на кукурузку. Повторяем кукурузку. Рыбка была очень тяжелая. Просто класс. Если бы не завела, был бы шанс подтащить хотя бы к берегу. Потому что даже без подсока. А это я, конечно, лоханулся. Хорошие вот ну, хорошей рыбки нет а, так, единичные говорили кстати нету здесь подлещика а он влетает регулярно мелкий единственное, мелкий будет еще вариант удлинить поводок может где-то рыбка дальше стоит но не сильно думаю попробовать можно иди сюда что-то какое хорошенький забогрилась походу опять ну это что там что за джаркбей там? <смех> да, <смех> забагрился. Та -та да. Попробую поиграть длиной поводка. Вдруг что-то дальше стоит. Снимаю поводок. Сейчас сначала вставлю вставку 30 сантиметров того поводок будет 60 сантиметров плюс фидергам посмотрю на реакции потом могу еще 30 добавить давочкой накидываю на фидергам все того поводок стал 60 сантиметров Посмотрю и, возможно, еще добавлю вставку в 30, чтобы было 90. А вдруг где-то что-то покрупнее, чуть дальше стоит. Ну, как, как вариант. Да, рыбы на точке валом кормушку долбят, леску цепляют. Вот это да. Или что-то хорошее, или опять забагрил, забагрил походу. И очень похоже, что забагрил. Да-да, забагрил. Сколько там рыбы, друзья. Она багрица просто массово. Пойдет раз за жопу, за спину, за глаз, за бок. Заплавник, за жопу анальный. Гуси, гуси, га-га-га. Солнышко припекло, можно раздеться, пока погодка позволяет. на крючок и прикормочку забиваю да рыбы очень очень много но не крупная а тут ребята гает очень бывает нарываешься. Погода шикарная, класс. День через день, то прохладно, то хорошая погода, то прохладно, то хорошая погода. Что-то есть, улыбка, бьется-то есть хорошая густерка Хорошая немножко поразвлекаем развлекуху сейчас попытаюсь устроить себе не хочешь клевать крупный рыб как хочешь будем развлекаться на всем подряд опарыш одна штука Рыкорка в кормушке и в бой в точку полетела родимая Рыбка, есть рыбка, вроде бы. Есть, есть. Какой крупняк, друзья, один из самых крупных сегодня. Ой! касание и считаю один два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать рыбка Да, покрупнее вообще, дошла мелочь стала. Фря, ага, змей он наш плывет. Кто это, ужак? Ужак. Ну что ребята улов вроде бы как и невелик но в садок попадала только каждая 8 десятая рыба остальная сразу отпускалась поклевок было тьма тьмущая последних 15 штук я поймал вообще уже без прикормки рыбы было очень много но мелкая к сожалению очень много времени потратил на то чтобы все-таки уговорить что-то покрупнее некоторые особи Еле рукой берешь, но основном все мелочь, поэтому сразу отпускал, сразу отпускал, Говорю, в садок каждая там 8 и 10 -е только попадала, труд вот для фотоотчета. Вот так вот, рыбы очень много, клевала просто по-бешеному, если бы не занимался перебором насадок, вариантов, объемов, чтобы Попытаться поймать более крупную, можно было очень много поймать. Если бы складывал всю в садок, тут бы полсадка было бы. Потому что 90% поклевок было реализовано. Ну, очень много было. Сейчас рыбку отпускаю, мне она не нужна. Разбегайтесь, разбегайтесь, рыбки туда, туда. Отлично. Все уплыли, все живые. До новых встреч, друзья.